Mm. <music> Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителем Министерства обороны Российской Федерации Андреем Гончаровым. Основной темой беседы стало развитие технологий оборонного назначения. Визит Андрея Гончарова в КФУ связан с профессиональной деятельностью начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации. Также в рамках встречи генерал-майор предложил университету принять участие в проектах технополиса Эра. К слову, несколько выпускников КФУ уже проходят службу в технологии полисе было вы знаете армия 2019 крупный форум на этом форуме наш выпускник представлял именно работы которые они сделали вот в этом центре эра представлял президенту то есть мы уже как говорится очень и сейчас тоже было отмечено что наши выпускники и в дальнейшем хорошо работают Основное отличие технополиса Эра от уже существующих технопарков в том, что его конечной целью является создание собственных уникальных технологий, имеющих перспективу для укрепления обороноспособности страны. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.